Предыдущей серии. Бекон случайно улетел на ракете в космос. О -о -о! А? Интересно, здесь Wi-Fi ловит? Привет, унатики. Вы поможете мне вернуться на Землю? Коммуникатор сказал твой язык. Мы поможем тебе вернуться. Это наш тарелку с 3000 о ребята я очень боюсь высоты этот ваш тарелку с не высоко летает не нормально садись на корабле лишний вес мы погибнем господа есть один парашют я очень боюсь высоты но я самый тяжелый я выпрыгнул нет наш друг новый о, как это красиво зря я боялся